Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня мы с вами беседуем с заместителем Генерального директора Закрытого акционерного Общества Струнные Технологии по проектированию Мариной Мигалевной Третьяк. Здравствуйте, Марина Мигалевна. Добрый день. А, расскажите, откуда и зачем такая красота, которая нас окружает? Ну, я не совсем биолог, я всего лишь проектировщик, но так как мы сейчас занимаемся очень интересным проектированием, а это экотехнологии, это линейные города, озеленение, то есть никакого асфальта, а только зелень. Поэтому мы вот этим всем занялись и у нас в том числе в кабинете. Потому что если мы это будем продвигать дальше, мы должны разобраться, какие растения нужны, что полезно, в каком объеме полезно и так далее. То есть и вы и ваши сотрудники сейчас выступаете в качестве таких подопытных свинок. Да, если правильно да все правильно. И как результат? Да. Ну пока положительно, видите, коллектив весь живой, живой все в порядке, да. А с учетом того, что у нас большая часть коллектива это мужчины, то как-то даже вот у них получается смотреть за этими растениями. За ними ухаживать, как мне говорят, полоть и так далее. То есть все живое, то есть, ничего казалось, бы не пропало. Труд <свят> <выполнять>. Вот один <свят> да. из наших сотрудников пришел сюда и сразу сказал: слушайте, здесь, наверное, противопоказано находиться аллергикам. Как вы насчет этого вы, замечания? Вы знаете, мы рассматривали в том числе этот вопрос. Может быть, тут не совсем красивые цветы подобраны, да, то есть нет буйства каких-то красок, там, сине-красно-желто-фиолетовых. Вот, Но каждое из этих растений довольно обдуманно посажено. То есть мы делали ставку первое на мужской коллектив, то есть чтобы это было минимум, забота о растениях, и им было здесь комфортно. Второе – это, конечно, здоровье людей. То есть это первично, потому что у всех разные проблемы, и, конечно, хотелось бы, чтобы мы не навредили, да? то есть не навреди. Ну и, наверное, самое главное, чтобы хорошо дышалось. Народа много, у нас open space. Вот, поэтому хотелось, чтобы было комфортно, хорошее. Вот. Всем нам нравится выезжать на природу на выходные. Совершенно другой воздух, поют птички, но ну, они у нас тоже там за окном поют. Вы хотите что ваши сотрудники выходные приходят на работу? Приходят в том числе, да. Поэтому все эти растения, что здесь подобраны, подобраны... Не случайно. Не случайно, да. То есть в течение недели, наверное, мы проработали сами. После этого мы связались с коллегами из наших высших учебных заведений, посоветовались с ними, что можно для офиса применить, с биологами, с ботаниками, чтобы это было, ну, во-первых, здесь, видите, не очень много солнца, во-вторых, много людей, третье – компьютеры. То есть хотелось бы сразу и хороший воздух, и какое-то какое ощущение воздуха, вот. Сразу много зайцев убить, да, да? абсолютно правильно. Вот, ну, я не биолог, конечно, буду рассказывать, вот, что знаю про эти растения, Но я немножко увлекаюсь тоже. А, вот растение хлорофитом, то есть оно тут абсолютно маленькое, вот, вот это растение, которое, наверное, раньше было у каждых хозяек, вот такое неказистое, да, вот, угу. с такими листиками, угу. а, вот это растение выделяет очень много кислорода. Считается, что на 20 квадратных метров надо ну, от 4 до 6 растений. Вот, и человеку хватает, в принципе, вот, ну, чувствует это обогащение кислородом, легче дышать. А это нам довольно важно, потому что народа много. Компьютеры, как, как бы ни говорили, ну, много техники. да, То есть и компьютеры, и принтеры у нас. Ну, дышится достаточно свободно. И, что самое интересное, я заметил, воздух более влажный, чем других наших да, помещениях. Да, да, да, абсолютно правильно. Тут у нас вот и монстеры, итальяны. Они тоже поглощают э, Всякие вредные вещества Выделяют кислород Более того, я слышал всякие экстрасенсы Говорят, что они поглощают отрицательную энергию Поэтому да, они очень хотя... хорошо растят, растут в больницах И прочих да, ну, офисных ну, помещениях, скорее, скорее всего так и есть Потому что у нас тут минимум скандалов То есть у нас, конечно, напряженная обстановка на работе Но каких-то конфликтов ну, но Не творчески бывает Творчески напряженная ну, да, есть То такое. есть вы не дружите против кого-то А вы наоборот, как я понимаю да, Делаете общее да. дело Видите, у нас папоротники, то же самое. То есть здесь, в принципе, подобраны растение, которое, ну, вот, три функции выполняют. Первое – это насыщение кислородом. Вот, это борьба с формальдегидами. То есть такое тоже есть, потому что мы живем все э, ну, в зданиях, построенных это, и там, по из кирпича, бетона. Это, которые пластмасса, которую выделяют. Да, которые очень вредны для организма. В том числе вот эти растения здесь поглощают, в том числе и формальдегиды. И часть растений э, борется с микробами, то есть с разными микробами. То есть они фитонциды выделяют для борьбы с микробами. Спасибо вам большое, Мария Мигали, у нас очень много работы, не буду вас больше отвлекать. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте, поддерживайте наш проект, самый полезный проект в мире. Строй SkyWay! Спасай планету!